Друзья, вы на канале Samsung Просто. Так, дорогие друзья, хочу вас, значит, познакомить с приложением, которое преобразит ваш смартфончик, сделает его красивым. Обои на любой вкус. Нажали на три точки. Здесь вот профиль, настройки, потом какие вас темы интересуют. да, Можно задать Dark, либо те систематические, системные. Потом, какие они в разрешении и так далее тому подобное. Много-много здесь всяких настройщиков. Зайдете, все сделаете. Дальше сверху здесь вот есть коллекция. Пожалуйста, даже по цветам можно выбрать. Потом Alcatel, Asus, BlackBerry, Flyme, еще какая-то Google, HSC, Huawei, iPhone. Lenovo, LG, Meizu, тут все, короче, есть. Вот все-все-все бренды, которые у нас вообще есть телефонов, да. Вы можете выбрать, задать цвет им приблизительно какой-то и, пожалуйста, дальше. Поехали дальше. Здесь просто обойки вот всевозможные есть, интересные. Вот это вот интересненькое, допустим. Нажали на нее, дальше здесь же можно ей поделиться, здесь же ее внести в избранное, пожалуйста, и также установить и показывает, куда главный экран. Экран блокировки, экран главный и экран блокировки. Просто скачать или скастомизировать. Скастомизировать это значит задать. Блюр можно здесь сделать. Видите эффект размытия. Потом сделать его темнее, светлее. Как хочется. Дальше у нас есть контрастность здесь. Здесь есть еще у нас вот всевозможные изменения цвета. В принципе, да. Потом... Тени серые можно сделать вообще бесцветные, либо яркие цвета какие-то добавить. И вот такой вот, просто измените цвет. Ну, если у вас действительно есть фантазия в этом смысле, вы сможете себе здесь замутить все, что угодно вообще. Так, смотрим. Здесь обойки посмотрели, пошли популярные. Ну, видимо, из чего-то исходит. Они говорят, что это популярные обойки. И здесь можете посмотреть. Ну, молодежных здесь очень много интересных вещей. Мне вот, допустим, нравится что-то типа вот такого. Добавили, сделали. Все, вышли и смотрим. Вот он наш, пожалуйста, обойка. Отлично смотрится. Они действительно высокого разрешения, эти обои. Хорошо просматривается. Поехали дальше. Здесь вот, пожалуйста, есть вот такое вот интересные сюжеты. Много-много-много-много-много-много. Тут им конца края, дорогие друзья, не видать. Пошли следующие. Вот здесь. Яркие всевозможные. Также обойки. Пожалуйста, их просто куча. Из этой серии мне нравится что-то типа вот этого, да? Да, вот, наверное, больше такое. Ну, поехали дальше, посмотрим. Ну, и все, на этом все. Здесь, в принципе, более ничего нет. Но я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы что-то для себя действительно выбрать хорошее. Вот такое вот обоечко неплохо. Помните, дорогие друзья, что э, обои сильно яркие могут привести к выгоранию экрана. Но если вы, естественно, долго его держите включенным,